Здравствуйте, друзья! По данным Бундесвера, Россия продолжает стягивать вооруженные силы на Донбасс и по самым разным не только бундесверовским оценкам до начала большой битвы остается не более семи, может быть, десяти дней. По сути дела, капитан Очевидность на Западе продолжает работать и Киев снабжает информацией, которую мы и сами могли догадаться о том, что после битвы на Донбассе возможно наступление на Южном Фасе, Николаев Одессы и далее на Север в том числе со стороны Приднестровья, управления Днепропетровска и Запорожья. Это все понятно, но другое дело, что подобные удары могут сочетаться друг с другом, и как оно будет на самом деле сейчас не знает никто, кроме Генштаба, в котором утверждается план будущей операции. Ну а чем это может быть осложнено, понятно, чем позже это будет сделано, тем больше оружия сможет поставить киевскому режиму Запад. Например, США передадут Киеву 200 бронетранспортеров М-113, 11 вертолетов Ми-17, 18 гаубиц, 300 беспилотников Камикадзе и 500 ракет «Джевелин». Чехия уже отправила киевскому режиму дополнительных предыдущим поставкам 20 систем залпового огня РВ-70, это чехословацкая версия града, производившаяся по еще в советские времена. Прорабатывается поставка из Канады из запасников 24 противокорабельных ракет «Харпун». Они будут устанавливаться на нетрадиционные лафеты, но и будут снабжаться, соответственно, дополнительной развединформацией. В частности, администрация Байдена будет делиться с киевским режимом данными разведки, которые помогут Киеву поражать цели в Крыму и оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщает Уол Стрит Journal с ссылкой на сотрудников в Пентагоне. Помимо прочего, речь идет еще и о том, что изменится обязательно характер войны, характер наступательных действий, наступление на север будет облегчаться для вооруженных сил России тем, что там мало лесов, в основном степь, поэтому нужны и другие средства поражения, нужно тяжелое оружие. Ну и ко всему прочему, хотя об этом и прямо и не говорят, мы -то понимаем, что население этих областей намного больше симпатизирует вооруженным силам России, чем, скажем, население Галиции. Ну а под Изюмом ликвидирована еще одна диверсионная группа, и арбалет возле одного из убитых диверсантов делает ситуацию похожей на какой-то сюрреализм или дурной боевик. А вот с Донбасса военкоры сообщают о том, что пленных уже более трех тысяч. На самом деле эта информация вполне может соответствовать действительности, потому что даже 20 пленных ежедневно это уже больше тысячи человек, а после сдачи, которую уже частично подтверждает даже Арестович, их станет, стало значительно больше. Другое дело, что, наверное, на фоне вот заявлений Киева о том, что пленных не так много, как сообщают, стоит показать действительно общее количество и предоставить списки в открытый доступ. Ничего страшного в этом нет, менять их надо один к одному, а общее количество. Количество пленных должны знать все, потому что ну, это важный элемент информационной войны, ко всему прочему. К экономическим новостям. Оплата газа в рублях нарушает санкции ЕС. Об этом не устают говорить в руководстве ЕС, но при этом продолжают покупать газ. Возможно, им нужно помочь соблюдать собственные санкции. А вот Латвия сообщила, что не готова фактически и физически к отключению от единой энергосистемы с Россией. Это уже не газ, это электричество. Об этом заявил премьер-министр Латвии, той самой Латвии, которая вовсю участвует в антироссийских санкциях. И возникает вопрос, может им и в этом вопросе следует помочь? Ну а отказ от энергоносителей обойдется Германии в сумму в 238,2 миллиарда евро в этом и следующем году. Это не данные с потолка, это данные, собранные пятью ведущими экономическими институтами ФРГ. И чтобы понимать масштабы потерь в 238,2 миллиарда евро, для Германии это почти половина годового бюджета страны. Ну, а Лычаковский районный суд Львова арестовал 154 объекта недвижимого и движимого имущества семейства Медведчука. Об этом говорится в официальном сообщении Государственного бюро расследований. Как видим, человек абсолютно не бедный, миллиардер, который много вкладывал в Украину, в недвигу, в машину. Там на десятки машин, квартиру, земельных участков, какая-то моторная яхта и так далее, и тому подобное. Ну, почему-то вот сочувствие и жалости не вызывает. Ну, а власти Германии конфисковали в Гамбурге самую большую в мире супер-яхту «Дилбар». Она принадлежит российскому олигарху Алишеру Усманову и оценивается где-то в 600-750 миллионов долларов. Ну, вряд ли тоже кто-то об этом пожалеет, кроме самого Усманова. А Google AdSense... Остановила монетизацию контента, цита, который использует, отрицает или оправдывает военный конфликт на Украине. Это было ожидаемо, но удар в данном случае, если говорить обо мне, мимо цели. Я не монетизирую свои материалы именно потому, что не желаю рекламировать их, поддерживать то, чем занимается Google Adsense и так далее. Все эти площадки. Поэтому я в очередной раз. Большую благодарность всем зрителям, которые помогают снимать эти ролики, помогают мне не отвлекаться на вот тут монетизации, борьбу с ветряными мельницами, заранее бесполезную, потому что мы работаем на площадках, которые контролируют противники и устанавливают свои правила, ну и самых меняют, как и все британские джентльмены, хотя они, может, совсем не британцы, взяли слово, забрали слово. Ну, обычная практика, мы работаем на чужой территории, и это хорошо. Закроют, будем работать на другой. На этом пока все. Спасибо всем еще раз. До новых встреч.